Здравствуй, дорогой друг, в постановке целей есть одна очень важная ошибка, которую совершает большинство людей. Даже две. Первая, самая главная ошибка, это не ставить цель. Когда ты не ставишь цель, все, твоя жизнь вообще, она хаотична, нецеленаправленно. Ты не включаешь самую мощную силу, которая есть в каждом из нас, сила намерения, сила желания, сила именно намерения, да, когда ты... Есть цель. Ты свое внимание, свой фокус внимания, свое намерение направляешь в сторону этой цели и начинаешь сдвигать миры, сдвигать вселенную. Ты начинаешь просить Бога, и Он в любом случае слышит твое, твое намерение, потому что намерение человека, его желание, его фокус внимания, его... Я называю это намерение. Самое верное слово. Намерение. Это самая большая сила, которая есть в каждом из нас. И когда у человека нет цели, то его намерение оно впустую направлено на всякие незначительные вещи, которые он чуть-чуть похотел это, чуть-чуть похотел это, чуть-чуть похотел то. И в общем его намерение никуда его не сдвигает. Внутри есть огромный мощнейший двигатель, который включается целью. Значит, первая ошибка – это не ставить цели. Теперь вторая ошибка. Вот ты поставил цель, ты вел адрес GPS. Это хорошо. Значит, это сложно, когда человек начинает думать о целях, его подстерегают э, очень большие сложности. Почему? Значит, э, цель человек может поставить исходя из двух из двух очень важных предпосылок. Первая предпосылка – он может хотеть то, что у него было раньше. То есть он уже знает, что борщ вкусный, он хочет борщ. Значит, какая тут ошибка? Что ты все время хочешь одного и того же, и ты крутишься в одной и той же коробочке, в одном и том же колесе, и ты ничего нового в жизни не достигаешь. Твои цели такие же, как вчера, только чуть больше. Чуть больше, чем были вчера. Значит, вторая сложность – это хорошо говорит человек. Все, я хочу нового, Я хочу нового, И он начинает мечтать о, как Остабендер мечтал о Рио-де-Жанейро. О Рио-Рио, да, город мечты. Только для него город мечты – это была бумажечка из энциклопедии, в которой описывалась Рио-де-Жанейро каким-то человеком, таким, каким видел его этот человек много лет назад. То есть, когда человек начинает мечтать о чем-то принципиально новом, то здесь сложность в том, что ты не знаешь какое-то новое. Ты о нем мечтаешь, но это всего лишь иллюзия, это всего лишь твое воображение. Если ты мечтаешь о старом, это старею. Старею ты просто перетаскиваешь из прошлого в будущее свои старые достижения. Если ты мечтаешь о новом, то это иллюзия. Возможно, это мираж, в погоне, за которым ты потеряешь жизнь. Жизнь, время, ресурсы. Что же делать? Вот я не знаю, что делать. Здесь я не знаю, что делать. Я знаю, что эти две сложности, они подстерегают каждого из нас. Теперь, все-таки я считаю, что цели нужно ставить э, новые, но они должны быть очень четко продуманы. Обдуманы, значит, э, все-таки прежде чем в GPS вводить точку, Нужно изучить не только одну вырезку из энциклопедии. Нужно посмотреть, подумать, поспрашивать, поинтересоваться у тех людей, которые уже были там. Это очень важный тест, очень важная проверка. Именно изучить жизнь тех людей, которые достигли твою цель, которые уже находятся на той горе, на которой ты только хочешь, думаешь. Даже еще не хочешь, ты еще думаешь, зайти или не зайти, поставить эту гору целью или нет. И поинтересуйся у тех людей, которые уже там, как им там. Как они туда дошли? Хорошо. В общем, ты выбрал какую-то цель. Выбрал какую-то цель и вот здесь, здесь. После того, как ты выбрал цель, без цели нельзя. Цель надо выбрать, цель надо установить. Ты установил цель. Вот здесь есть вторая очень важная вещь. Когда ты нашел цель, нужно покопаться все-таки в своем прошлом, потому что именно твое прошлое будет двигать тебя вперед. Именно твои старые ценности, твои старые убеждения, твои старые... Ты старый будет двигать тебя вперед. Нужно спросить у себя старого, да? «Почему мне важна эта новая цель? Почему это для меня важно? Что в ней есть такого важного для меня? Почему я просто должен? Почему необходимо? Почему я хочу эту цель?» Если у тебя есть много ответов на этот вопрос, почему эта цель для тебя важна, значит, у тебя внутри есть топливо, которое тебе поможет преодолеть трудности. Трудности будут обязательно. Когда ты идешь к новой цели, это всегда идти в гору, а идти в гору тяжело. Значит, когда ты найдешь много почему, у тебя будет сила идти к этой цели. Если у тебя нет, почему это для тебя важно, если нет причин, важных причин, почему тебе просто необходимо достигнуть эту цель в этом году, прямо ты обязан, ты должен это сделать, это дело в твоей жизни, значит, у тебя нет топлива. Значит, две вещи. Первая вещь. Поставь цель. Проверив, это цель из прошлого или это цель из рекламы маркетологов. И все-таки поинтересуйся, эта цель нужна она тебе или нет. Или можешь просто выбрать себе какую-то цель на ближайший год. После этого спроси себя, почему мне это важно. Если у тебя есть много почему для любой цели, у тебя есть топливо для ее достижения. Значит, у тебя есть сила ее достигать, мотивация, сила. И, скорее всего, ты ее достигнешь с Божьей помощью с изучением с помощью экспертов с моей помощью ты ее достигнешь потому что я тебя приглашаю очень сильно и настойчиво на свои обучающие программы, потому что мои обучающие программы я собирал из своего личного опыта. Нет ни одной программы, которую я обучаю, не пропустив это через себя, не удостоверившись на сто процентов, что она работает. Все программы, проверенные годами, и они помогли уже тысячам-тысячам людей реализовать свой потенциал, прожить жизнь на сто процентов, проживать жизнь на сто процентов. Потому что прожить жизнь на сто процентов можно только когда ты уже закончил жизнь. Проживать жизнь на сто процентов. И ближайшая программа, такая важная, я делаю ее в начале каждого года, называется «Мега-тренинг. Действуй, живи, влияй, богатей, люби». Он проходит обычно в Киеве. В этом году он будет 15-16 января. Два дня посвящено тому, чтобы спланировать свой будущий год, создать стратегию своего личностного роста, своего роста, своего развития. И прямо за эти два дня хорошо поработать над тем, чтобы старт года был лучшим. Как вот стартанешь, так оно дальше пойдет. 15-16 января жду тебя в Киеве и действуй, я знаю, ты можешь. Обязательно напиши, если у тебя есть вопросы по целям, если у тебя есть какие-то вот свои идеи, напиши в комментарии к этому видео все свои вопросы, идеи, дополнения. Очень важно не пассивно воспринимать информацию, а активно с ней работать. Поделись этим видео со своими друзьями. Узнаешь, кто из них обломщики, кто из них действительно настоящие люди. Это самый лучший тест. Обломщики, они скажут, да, фигня это все, я все знаю. И дальше буду жить своей неработающей жизнью. А люди такие вот, в которых есть еще огонь. Они скажут, слушай, это круто, давай, давай вместе сейчас как рванем, потому что сколько-то жизни надо жить на 100%. Значит, пошли в видео, проверь всех своих друзей моим видео. И обязательно подпишись на все мои страницы в соцсетях. Я везде, я такой, я творческий человек, и я тут там за почью, тут там за то здесь видео, то там видео, то тут ко мне мысль придет хорошая, то там. Я бегаю, ко мне приходят очень хорошие мысли, я очень быстро действую. Поэтому подпишись на все страницы, чтобы ничего не пропустить. Фейсбук, ВКонтакте. Инстаграм, даже я сейчас начал в Инстаграме, там, правда, писать тяжело, там одни фотографии, я не знаю, как вот через фотографию помочь тебе, но я буду стараться как-то вдохновлять тебя даже через фотографии, потому что моя миссия – вдохновлять людей и помогать каждому прожить жизнь на 100%, реализовать свой божественный, человеческий, огромный потенциал, чтобы в конце жизни не было мучительно больно за бесцельные прошлые годы. Это моя миссия, моя цель, и я спасу очень много людей с Божьей помощью. Все, я знаю, ты можешь.